Вы на свои маски посмотрите. Здравствуйте. Здравствуйте. Журналисту, будьте добры, ответьте на вопросы. В связи с чем была задержана женщина? Вы же на свои маски посмотрите. Маски посмотрите. А, Ты посмотрите. Кто-то спросили, я говорю бессмертный. <смех> бессмертный? <смех> <смех> <смех> <смех> что случилось? <смех> Расскажи. Надо сваливать скорее отсюда. <смех> маску требуют одеть. Артубус уже час задержались, сказали одевай маску. Тряпочку туалетную тут какую-то не дали, чтобы я одела. Нету нагрудных знаков. Они в масках? Пиши все на аудио. Скоро приеду. Видите, ее трогали руками все. Мне ну, с подписью печатью документ, пожалуйста, давайте, представьте. Давайте, мы... Вы обязаны меня ознакомить. Вы мне врете, а я должна вам не верить. Вы, может, аферисты какие-то. Мы не фирма. А кто вы? Мы... Я что-то вам должна, вы сказали. На основании чего я что-то там должна делать. А у вас такого основания нет. Тот с меня взял деньги и остановил. Так вы мне предъявите документы, на основании чего я должна одеть маску. И дайте мне респиратор. С подписью и печатью дайте мне, пожалуйста. Время идет уже, второй час держат они меня. До места не довезли. Усматриваются мошеннические действия. Я уже два часа тут потею сижу. На протезирование зубов не попало. Вот. Мне в больнице надо было какую-то туалетную бумажку. Мне страшно вытирать которую я на лицо должна одевать. Вы служите народу. Это получается какая-то секта. Я так понял, вы человечки не хотите. А Нет, Давайте. Зачем кошмарить женщины, я не Нет. понимаю. Почти во всех антисептиках присутствуют такие токсины, как ПГМГ и Адыбах. А Комарова роспись в своем постановлении не оставляет. Вы не задумывались, почему? Я привлечен? Вы мне угрожаете? Нет. А кто будет вызывать? Кондрашов, который трижды фамилию и имя отчества поменял? Вы не задумывались, почему он фамилия и имя отчество поменял трижды? вообще. Не задумывались? Нет. Вот, вот, вот это тебе предлагали здесь, да? Да. Вот это да. похоже на респиратор, а на противогаз? По-моему, не очень. Женщин там, без разницы, бабушек, скручивает на пол кладу. Да, знаю. Сколько народу ждет на остановке 45 -й? Получается, два часа автобус стоял... Привет, Зоя. Привет Антон. Что там у тебя произошло? Ну что, маску требуют одеть, автобус уже часто задерживают. Сказали, одевай маску, не поедут. Тебя удерживают в, этом, в, в автобусе? Да, да. Деньги взяли с меня, значит, это самое. Людей всех выгнали, вынуждены были выйти. Вот, тряпочку туалетную тут какую-то мне дали, чтоб я одела на лицо, на чистое, на свое. Они думают, что у меня может морда такая по бульдогу, так можно тряпку туалетную дать, мне меня Подожди, Подожди. <кхм> нагрудные знаки есть у них? Ну, ребят, нету нагрудных знаков. Фамилия, имя, отчество, представится, удовлетворение. Ну, ну, представились они, да, я записала там на видео. Как фамилия у них? Ну, я сейчас не могу сказать, я на видео записала. Скажите еще раз фамилию свою, пожалуйста. Журналист говорю. звонит, просто пожалуйста. Журналист звонит. Булгава Антон, да? Я вам Ну я просто не помню, у меня с Ну будьте добры, если вам не трудно, вам же вышли нету. Тебе нет. Никто Ну не хотят они. они. Они обязывают, ну как бы хотят, чтобы я массу подела. Где удерживают? Какой адрес? Алло. Адрес какой? А... Ну, вот эта монетка, это вот, сейчас тебе скажу, Бахилова остановка. Цвет автобуса какой? А, цвет автобуса, как, я не скажу, потому что я заперта. Сколько полицейских? Он стоит, собой? он стоит, вот это самое, на... Сколько какой там? номер автобуса, скажите, пожалуйста. Да подожди, Зоя, слушай внимательно. Сколько полицейских uh -huh. с тобой? Два, и третий приходил, ну, где-то ушел, наверное, за документами пошел, может, а -а. за этими. Они в масках? Да, до да постановления. Да, да. Пиши все на аудио. Скоро приеду. Ладно, давай. Давай. Индивидуальная защита Все есть. Да пусть предоставят маску мне. Ой, это да, респиратор. Я маску. Респиратор это не маска. Маска туалетная. В открытом доступе и общества. Нет, вы мне... Вы... мне не надо общество. Вы... Мне мало ли что на заборе в открытом доступе написано. Вы мне к забору сейчас. Ну, Нет, вы я, если предъявляете. Документы, вы мне то же самое сказали. Не, вы предъявляете, будьте добры, пожалуйста. И удостоверение. Давайте я, ваше. Если это самое, будьте вы добры до удостоверения вашего. Вкладывать на видео в соцсеть. А я вам не даю разрешение на это. Хорошо. Вы будете привлечены к ответственности. Удостоверение мое снимать не надо, можете сами ознакомиться. Давайте. Не буду снимать, я, я это. Сейчас я. А, это. Так. Сержант полиции Бежан Егор Сергеевич. Так, 19 июня 2019 года. До 24 года, да? Бежан Егор Сергеевич. Так. Ваше, пожалуйста, удостоверение. В патруля представляется один сотрудник полиции этого достаточно. Нет, Вы ваше что. Нет, Патру... все равно. Я тоже и вашу хочу. Вы же вдвоем приехали. Я вам еще раз повторяю. Не, будьте добры. патруля. Ага. Какой, какой и... закон полиции скажете? Закон номер три по ну, полиции. О полиции. Что только один сотрудник призывает. Да, да? Не... возможно такое, что один сотрудник полиции может представиться и все на этом. Все понятно, все. Да. Ага. Ясно. Отвечаете? Ясно. Здравствуйте. Иванов Валерий полиции. Угу. Удостоверение, будьте добры, предоставьте, пожалуйста. Мы же Я Еще кто, я ж не все, знаю, может это переоделся где-то за углом, пришел, предъявляет ко мне. Там я ознакомилась, вы не предоставили, я не знаю, кто вы. Да, я вам не предоставил составе патруля. Ну, я разбираем... не знаю, это пусть разбираются Закрыли. органы уже, если что-то там возникнет. Что? Так, капитан полиции Иванов Валерий Михайлович. Очень приятно. Остановили автобус, я ехала, оплатила за проезд. Ко мне кондуктор начала предъявлять, оденьте маску, оденьте маску. Я как бы защищена вот, вот не маска. вот маску они мне обязаны предоставить 417 постановление респиратор или бесплатно или противогаз если чрезвычайная ситуация в автобусе создана вот они мне предоставили вот такую вот это самую сейчас я вам покажу это, да мы что... ну, видели этот да? Ну я вы видели человек не видел ну, так после этого я к когда приехал вам предложил бегать вам специально для вас нет, во, во я не про... маска, я не... нет я не против нет я не против но уж боль вопрос Вы уже что сказали не надо ну, сейчас что вот есть Вася куда-то затекалой так что найти не могу сейчас я с одной секунды я хочу показать человеку. господи ну ладно сейчас. Я понял, Ладно, ну я, я даже фотографирую, покажу. Тряпочка такая, без, без, без, ну, без всего. Просто она где-то там, ее руками все трогали. Там. Как можно Меня Зоя Ивановна. Зоя Ивановна? А да. Ну, это не важно сейчас пока. Ну, хорошо, на данный момент. На данный да. Вот она, в кармане. А, в кармане, да. А, вот, да. Видите, ее трогали руками все. Вам будет ручено извещение, чтобы вы прибыли 20 часам? Нет, скаждого, второй стол. Uh -huh. Чтобы это все было видно, слышно. Uh -huh. Нет, основание. Вы мне предъявите основание, потом я у вас извещение приму. А сейчас, пока у меня основания сейчас, нет, сейчас, я не могу все, извещение все, принять. Тут красное все, знаете, все. Я не все знаю. Не если все, вы, ничего, ничего, не, ничего, если ничего. вы своих прав все. не знаете, то я же не могу все знать. Секунду. То есть законы свои не знаете, то я же не могу все знать за вас, за всех знать. Все. Постановление губернатора. -го не предоставьте его. Мы вам предоставлять ничего не мы вам просто. Вы мне обязаны. Вы я не знаю. Мне мы, с подписью и печатью мы... документ, пожалуйста, давайте, представьте. Давайте мы, давайте мы спорить не будем. Естественно, печать и документ, и этот. Губернаторский ниоткуда сюда приносить, даже не обязаны, я... Обязаны. Вы должны мне мы вот сейчас. Вам, мы вам сейчас все объясняем. Мне не Давайте надо сейчас... на заборе, что там написано, что там у вас написано, да. мне документ нужен. Постановление, указ, приказ. Что? Покажите что? мне. Вы обязаны меня ознакомить. Обязаны. Отказывает... Как сотрудники полиции. Вы, вы обязаны обязаны мне предоставить на, на основании я чего. Вас не вы да. мне да. сказать хорошо? Хорошо. А. Сейчас вам будет Извещение о том, угу. что вы должны будете явиться. Угу. Второй отдел полиции. Угу. А, извиняюсь, первый отдел полиции в 20 часам угу. для составления администратор по стати 20.6 угу. на общении масс массового режима. Угу. Угу. Сейчас соберут материал. Угу. На основании и чего, и чего и вы мне дайте, дайте, чтобы я постанов... ну, постановление это у вас я приняла? Я вам стал говорить, вы даже меня слушать не стали. Так вы мне не даете а? ничего. Я, я вы не дали. Мне не я надо слушать. Могу, я хочу видеть документ. Не зачем. Вы... вы меня врете, а я должна и, вам нет, верить. Нет, вам вы меня обманываете. Вы, может, аферисты какие-то. Откуда я знаю? 6, 7, не знаю. Я не 6, 7, верю. 6, 7, 7, а 6, 7, Доверенность дайте вашу, пожалуйста. Вашу доверенность. У них нету. Вы не имеете права даже ко мне подходить. Вы юридическая фирма. 615 приказ от мы Колокольцева приказ мы, не фирма, мы не фирма А кто вы? Мы... Вы где зарегистрированы? В налоговой В налоговой только имеет право действовать мы, Бер... нам а... мы, мы вам должны предоставить удостоверение Которое попросили Удостоверение попросили, удостоверение. удостоверение это, это говорит, проход который, что, мы имеем, что мы сотрудники полиции это Я... проход на ваше, ваше учреждение э, удостоверения? А при А доверенность – это то, что вы имеете право вообще ко мне подходить и беседовать со мной от Колокольцева, потому что он является учредителем МВД, зарегистрирован налоговой, и вы как э, работники должны, он только имеет право без доверенности действовать, он только один учредитель Колокольцев, а вы должны иметь… Э, это самое что Доверенность, мы мы доверенность. Моих, до, дол моих должностных обязанностей Будьте добры, это, кто На каком ладно, основании вы по мне буду, подошли По вашему требованию, я обязан предоставить свое удостоверение И представиться, что я и сделал И доверенность, пожалуйста от, Кто, вы? С кто с вами, вы? На основании чего все, понятно, на чего основании вы действовали? Вы мне не предоставили только удостоверение И представились На основании чего вы мне хотите там чего-то вручить? Я что-то вам должна, вы сказали. На основании чего я что-то там должна делать? На основании, дайте мне законное основание, чтобы предъявить ко мне законное основание. Вы должны доверенно иметь, чтобы предъявлять ко мне законное основание. А у вас такого основания нет. А тем более у до кондуктора, который всего лишь навсего кондуктор. Взяла, обобрала, меня обокрала, денежку украла у меня, значит, и остановила автобус. И не представилась еще даже. Я прошу прощения. Пусть э, кондуктор трястается, пожалуйста. Она, я не знаю, как а мне ней вы обращаться. У меня и не надо. А я не согласна, она меня за телефон не схватилась. Я даже не знаю, как не хотела бычек, она мне не далась. И, не вот, запись я затребую. Вы скажите, пусть подари, она представится, подари, пожалуйста. Подари, Кто подари, с меня подари. взял деньги? Я, я остановил виновник. Кто? Я разбираюсь, что и вы, и они вместе едем в отдел полиции. Нет, пусть она мне представится. Поедем, поедем, Кто, поедем, она? Поедем, поедем. Кто она? Кто она? Вы согласны ехать в полицию для разбирать? Нет, поедем, поедем. Она? Она? мне в больницу я, надо. У меня мечта, время украли. в отношении? Нет, пусть -го года она года. представится. Я сама она, буду предъявлять. Нет, нет, она не представилась. Она кидалась на меня, я запись затребовала, кидалась, хватала телефон. У нее она не пред. Нет, вы нет, как органы власти? Пусть, пусть, пожалуйста, вот пусть Бэджик не даст. Я так посмотрю. Таком она тоже хочет слышать, кто? Пусть она она, я не обязана. 55, а она на рабочем месте. Нет, не она на рабочем, она обязана. Она обязана. На она, введи, она нарушает введи, законодательство. Она нарушает. Она, она, даже она требования ко мне предъявляет. Да. Вы обязаны. ЛЖомбаева Г. ГА, ЛЖомбаева Г. Все, спасибо Кого ждем? Маску одените А? А так маску дайте мне А Маску одену? Так вы мне предъявите документы На основании чего я должна одеть маску И дайте мне респиратор Вы должны э, в этой, такой ситуации Обеспечить 417-е постановление я не, А вы же с меня требуете Одеть маску Сейчас уже, а сначала вот эта дама требовала с меня маску одеть. Не вот. не Теперь не вы не с меня требу... На основание, дайте мне. Губернатора... Я не знаю, дайте ознакомиться. Ознакомиться с, подпись... с подписью и печатью, дайте мне, пожалуйста. Вы мне ничего не предъявляете, держите меня. Мое время, у меня зубопротезирование идет, вы украли мое время, я буду на вас суд подавать. Подайте документы дайте на основании чего вы меня задерживаете мне не на у меня нету свободного че, где я должна смотреть так дайте мне подчиняйтесь я вам запрещаю что ли дайте мне документ на основании чего у вас должен тут стенд быть на основании чего дайте мне документ висит мне документ, правовой документ нужен. Вы мне скажете головой, я в стену что я что, должна стучаться, что ли? В общем, документов нет никаких. Они требуют одеть маску, основания нету. Хотя я в маске нахожусь. Я защищена, никого не за нее это самое. Время идет, уже второй час держат они меня. И протезирование у меня идет еще. Доверенности нету, постановлений подписанных ничего не не предоставили. Я не знаю, Попова сама лично объявила, что это носит рекомендательный характер. А меня удерживают в автобусе, до места не довезли, деньги кондуктор не предупредив, хотя сначала должна была, если я маску не одела, там она, я должна была выйти, она взяла деньги. Это усматриваются мошеннические действия. Мошеннические действия усматриваются Все это пойдет куда надо Следственные и, это самое, По защите прав и свобод Ант, Булгакову Антону Журналисту это все направится Это направится все Роспотребнадзор Это направится все Колокольцеву и далее по везде. Как удерживают э, Граждан Незаконно без оснований. Ни одного документа э, законного не предъявив. На основании чего задерживаю. Вымогательство и бандитизм, это называется. Да, с меня вымогли деньги, до места не довезли. Заботиться о моем здоровье. Я уже два часа тут потею сижу. На протезирование зубов не попала. Вот. Так что будем разбираться дальше. Я никому ничего не нарушила. За проезд я оплатила. На лице у меня тоже покрыто лицо до носа. Никого ничего не нарушила, ни у кого не обокрала, преступных действий не совершала. Но тем не менее, меня удерживают. Это, это мое уже, понимаете? Ну и все. Вы на своей маски посмотрите. У вас есть приказ, вы обязаны. У меня такого, у меня носит рекомендательный. Тем не менее, я накрыта. Да, я накрыта, я накрыта тем не менее. Да. Я никого не, не это самое, да. А по отношению ко мне идет вымогательство, мошенничество, это самое время у меня украли, кража моего времени личного. Вот, пожалуйста, давайте и посмотрим. Я ехала себе, никого не трогала, и она мне сразу не передавила кондуктор что я должна маску одеть. Я оплатила, ехала, ехала, потом она начала ко мне придираться. Потом, в конце концов, дала какую-то туалетную бумажку мне, которую даже, извините, страшно вытирать, которую я на лицо должна одевать. Грязными руками трогали там, плевали там, или что там делали на нее, я не знаю. Может, после использования. Зачем мне такая? Это что за маска такая? Вот и будем выяснять, кто кому нарушил, чиправа, Как они заботу обо мне проявляют. Туалетную бумажку дали какую-то грязную. И говорит, защищайтесь, мы заботимся о вашем здоровье. И постановление губернатора дайте мне, пожалуйста, подписанное с подписью. Хорошо. А то вы от меня исполнение требуете незаконных, а законных требований ко мне не предъявляете. Комарова, я, может, к ней с уважением отношусь? Так, вы мне основания будет? дайте? Вы мне ничего Слово не предоставили, Иваново. ни одного документа не предоставили. На основании чего вы мне приглашаете в полицию. Только на законных основаниях. Это Постановление. Это... Постановление. На каких основаниях вы выписали основание выписки постановления? Основание, вы извещение. На основании чего вы выписали извещение? Вашего административного правонарушения. Такого. Предоставьте, на основании чего я... Что я нарушила? Дайте постановление мне. Понимаете? я приму извещение в том случае, если вы мне предоставите официальный документ, правовой документ, чтобы я могла ознакомиться. Дайте мне, пожалуйста. Нет, пока вы мне не дадите, пока вы мне не дадите постановление губернатора подписанное, и пока вы мне не дадите. Приказ о, ой, на основании приказа 615 доверенность на основании чего муж вы бандиты, ну дали вы мне удостоверение. Это проход, показал. это проход по вашему месту службы, чтобы вы могли пройти. Дайте, Дайте мне, пожалуйста, доверенность а то, от лица что? колокольцева, что вы, вы имеете меня, право вы действовать без слушать. доверенности. Вы так и будете перебивать меня или послушать? А что, вы мне ни одного основания не предоставили? Не красиво, не вы. 67.4 Конституции Российской Федерации угу. гласит о том, что угу. гласит о том, что если вы не знаете закона, угу. который, так вот вы полиция, вы не должны ознакомить. Обязаны вообще, ознакомить. Вы служите народу. Вы служите народу, я требую. А, ознакомьте на основании чего. Вы мне вручаете вот эту бумажку. Я вам уже повторял. Нет, Давай мне не покажите пошла. документ правовой, подписывайтесь. Нет, нет. дайте мне основания. Основание дайте, пожалуйста. Пожалуйста, Да, пожалуйста. Вы мне не предоставите, да, основания? И приказа на основании приказа доверенности нет со мной общаться даже вы не имеете права. А, «Постановлений у вас нету подписанного, да? А, кассир, ой, да, кассир мне тоже документов никаких не предоставил, а что-то тут требовала. Это получается какая-то секта кассиров, кондукторов, получается, какая которая, секта, ну, вы, она документы не предоставляет, у них нету ничего, да. нету, она меня обокрала, она не обслужила, она обокрала меня, она обязана была меня либо при входе сказать до свидания, до свидания либо это самое». Ребята, они меня довезут да? нет, мы в гараж? В гараж? Да. Хорошо. Значит, вы отказываетесь мне деньги вернуть, да, и до места а не довезут. Вы меня довезете или нет? нет? Нет, да. Ну хорошо, будем дело в суде иметь. Так, открывайте тогда я свои деньги. То, что и время вы у меня украли, и деньги украли, и протезирование еще. Всего доброго. Всем привет! Позвонила женщина, сказала, что ее удерживаю в автобусе. Марш... Номер маршрута 45. Вон мы видим на светофоре стоит машина с 3 0, буква В. Двое полицейских. Вон там два желтых автобуса на остановке стоит каких-то. Вот синий автобус стоит на остановке. Возможно, в нем. Да, в нем удерживают женщину. Якобы из-за маски ее удерживают и не выпускают из автобуса. Да, вот. Номер автомашины 4442. Сейчас народ припаркуемся, попытаемся выяснить обстоятельства. Я еду как журналист СМИ Камчатский регион. Вот такая штука тоже у меня есть. Если что, значит полицейские представляться отказываются. На улице холодно, я одел шарп. Почему не доставляют? Они обычно доставляют в отдел полиции. Сейчас этого не происходит. Будем выяснять, что происходит. Так, а тем временем автобус стоит, никуда не уезжает, занимает полосу. Попробуем зайти в автобус, если пустят, конечно. Привет, Антон, Антон, все. Все, отпустили? сказали. До свидания, извещение составили. А где полицейский? Пойдем. Здравствуйте, вы водитель? Да. А полицейский да. там в машине? В полицейской а, машине? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Журналисту, будьте добры, ответьте на вопросы. В связи с чем была задержана женщина? А, кто Будьте добры, ответьте на вопросы. В связи с чем была задержана женщина? кто а? задерживал Тебя задерживали? Ну, видишь, автобус стоит уже два 20... часа. Я тебе вопрос да, задал. Да. Вот женщина Сейчас утверждает, что ее задержали. Сейчас они как бы отпустили а? меня. Два часа удерживали меня. Кто вас удерживал? Вы удерживали. Я? Два часа? Вы уверены? Маску, а а буд, вам... буд, будьте я добры, я представьтесь, его. пожалуйста. Согласно закону полиции, статья 5, пункт 4. Так, так а вы? вы? Согласно закону о полиции, при обращении к каталинам, я понял. Должен... Так. А согласно закону о полиции, у вас должен быть нагрудный знак. Должен быть. Принесение да. это, службы в общественном месте. Где нагрудные знаки? будьте добры, так, покажите, так, пожалуйста. Есть. 029. 002239. А у вас? 002252. Покажите, пожалуйста. Так, 002252. Журналист Антон Николаевич Булгаков, СМИ Камчатский регион. Ютуб-канал Сургутнадзор. Благодарствую. Всего хорошего. Я О, не должен... Что? Не даю вам согласия не требуется, я имею право. Согласно закону 8, в, в любом общественном месте, без вашего разрешения. А деятельность полиции, кстати, если вы не читали закон о полиции, является открытой и публичной. Открытой и публичной. Все, имею право. Благодарствую. Что? Я вам не даю своего разрешения опубликования. Не, ну народ. А, а, а вот а, теперь в давайте по-человечески пообщаемся. Хорошо? Интернете. Вот смотрите, вот так делают. Можем по-человечески пообщаться? Я вам пообщаться? говорю, вот на камеру. Я вас услышал. Говорю, я вам не даю своего разрешения, Я вашу, я вашу просьбу. Видео, я вашу просьбу. В интернете. Я вашу просьбу. Вы не, главное, чтобы это было записано? Я вашу просьбу, не основанную Все. на законе, услышал. По-человечески будем общаться? Это написано в гражданском профисе. Объедят. Если на это записано, гражданский кодекс. Обрешенный гражданский кодекс. Вы при, при погонах, при службе, без значка? Мы все равно мы все, живем и работаем в одной стране. Так, ну я так понял, вы человечки не ходили. оказаться. Нет, общаться. почему? Давайте. Ну, как бы ну я... так давайте без законов пообщаемся по-человечески. Давайте, пообщаемся. Поясните, пожалуйста, зачем женщину-то удерживали? Что вы Ну она утверждает, вот, а, у, меня, у меня к ней есть доверие. Вы... Я ее давно знаю. Вы не слышите? слышат Диалог или монолог был? Диалог, конечно. Вот вы мне задали вопрос, Так. почему вы ее удерживали. Так. Я вам объясняю. Приехал на вызов, так. вызвала кондуктор. А. Их там штрафуют, Граждан граждане ездят. Вот она вызвала. Я ей говорю. Скрыто. Ну вы какие-то меры предприняли? Протокол Диалог. составили, нет? Мы дали ей извещение. О чем? Я ситуацию. Ну, а вы в курсе, что протокол составляется на месте? Нет? Не на месте? А вы в курсе, что... А по какой статье? 20.6.1? А вы в курсе, что у полиции нету полномочий? Вы административный кодекс внимательно начитали? Нет, вот, я говорю, Не я это а. Дела, а рапорта. Рапорта. Не, а куда я надо? Полиция? Ну, так полиция не имеет права составлять протокол. Я не знаю, кто там есть, полиция. Не, ну народ, вот честно, вот чисто по-человечески, зачем, по зачем кошмарить, зачем кошмарить женщину? Я что не я понимаю. Кошмарю? Ну как, она утверждает, что вы держили 2 часа. Вот регистратор, который так. пишет 24 на 7. Так. Я пришел, говорю, почему вы без маски? Она говорит, вот у меня маска не Куртка, говорит, это, а ты, mm -hmm. говорит, это, говорит, моя маска. Я говорю, это не маска. Я вам кондуктору спрашиваю, вы ей предоставляли маску. Она говорит, да. И женщина говорит, это не маска, это салфетка. Ну, видели, наверное, на магазинах лежит такая салфетка. Mm -hmm. вот. Я говорю, вопросов нет, женщина. Если вы не хотите одевать данную маску, вот это все записано, в mm экстрате. -hmm. Давайте, говорю, вон аптека, я сейчас мне не, мне не сложно. Схожу в аптеку, куплю вам нормально но она, она пыталась покинуть э, автобус? Нет. Она Нет? сидела там. Просто сама сидела? Да. Сомневаюсь. Несколько раз, несколько раз, вы можете я думаю, сомневаться. никто не календарю, но она покинет автобус в тот момент, когда а, ну, я ну, не календарю. Ну, ее право, согласитесь, ее право. Так Хоть хочет ехать. Ек... Вы не говорите о какой-то не удерживаются. Она календарю, что она не календарю. Ну, а почему автобус-то на месте стоит до сих пор? Потому что мы же откуда не задерживаем. Ну он, ну, почему-то не уезжает. <соцентрический> а давно вы приехали? Когда вызов поступил? Ой, номер куска есть, да? 12.40 Во сколько? 12.40. 12.40. А сейчас сколько? 14.20. Ну, 2 часа. Два часа, получается, автобус не обслуживал пассажиров из-за какой-то маски? На автобус. Ну, ясно. Ну, вы, вы, я так понял, это, ну, при службе, вы обязаны отработать вызов, правильно? Да. Но а по... я говорил лично. Ага. Вы так, можете покинуть автобус. Так, Ну, ясно. Я тогда она, вас... Она э, не хотел. Народ, я, я, я люблю, вас... Давайте я скажу в аптеку, куплю нормальную маску. Мне не надо. Ну, она права. Я вот смотрите, вот чисто по-человечески, да, вот ко мне обращались сотрудники К2, э, их заставляли носить вот такие маски. Обратите внимание, он вот там в углу написано диоксид титана, ТИО-2. Они обратились ко мне, говорят, нас заставляют такие маски носить, и у нас симптомы. У нас отдушка, перчиня в горле, металлический вкус и все такое. Я выяснил, что такое это, это, диоксид титана, Это он, именно он вызывает при вдыхании отек легких и, и возможно, рак. Понимаете, это в интернете официальная информация. В Корее была вспышка именно из-за диоксида титана. Как только вы перестали использовать, все прекратилось. Вот поэтому люди не хотят. Кстати, автобус отъехал. Ну вот и хорошо. Именно из-за таких масок народ и не хочет их носить. Вот у вас свои балаклавы, у меня шар, да, все нормально. Но если заставляют вот такие маски носить, и тем более, вот вы их купили или где взяли? Купили. Не факт, что они тоже не пропитаны чем-то, понимаете? Мы проводили журналистское расследование. Почти во всех антисептиках присутствуют такие токсины, как ПГМГ и адыбах. Они тоже вызывают легких мутарь. Можете посмотреть видео на канале Сургоннадзор. Вот из-за этого люди это, не хотят носить. А Комарова, заставляя всех, якобы, выполнять ее постановление, роспись в своем постановлении не оставляет. Мы не задумывались, почему? Да мы... что? Ну, я вам я пояснил, я Я, выполнил свою... я вам свою... пояснил свою точку зрения. Да, мы вас услышали. Да. Судя будет... по тому, что вы выписали повестку, Если скорее будет... всего, будет протокол, Если правильно? Это размещено. Я вам сказал, что я вам не даю вашего... Ну, вы, ну, я вас и... услышал уже, можете не повторять. Ну, вы там, будете тоже привлечены там, Я привлечен? 10. Вы мне угрожаете? Нет, я вас предупреждаю. Предупреждаете? Да. Вызывайте в суд. А? Вызывайте это в суд. Не я буду, это, А это кто? Не я буду а кто будет вызывать? Кондрашов? Который трижды фамилиями отчества поменял. Вы не задумывались, почему он фамилию отчества поменял трижды? Нет, вообще... Не задумывались? Нет. Ну, позадумайтесь, почитайте про него. В интернете наберите. Кондрашов Руслан Сергеевич. Зачем мне это надо? Ну, как зачем? Вы же под его началом работать. Он как ну, человек, как должен, в начале. Его, как ну, начале, да. я полностью строю. Да? Ну, ваше дело. Благодарствую. До свидания. Привет, до свидания. Куда Привет. Привет. Что случилось? Расскажи. Надо сваливать скорее отсюда. Да не надо никуда сваливать. 51-й, 45-й, они уже меня там, это самое, будут теперь караулить еще. Они меня... Пойдем, отойдем куда-нибудь, не знаю. было случиться рано или поздно, они а потому что устали Пойдем, меня возить без безнаморник. Подожди. Ну что, еду, они это самое, деньги оплатили, я все время вот так езжу, вы знаете, без конкурса, привязалась, деньги, маска. Кондуктор, да? Да, и короче, это самое. Я говорю, ну дайте, говорю, не маску, он мне салфетки приносит, Такие, вот, я, вот, это, вот это тебе предлагали здесь, да? Да, так я говорю, это туалетная бумажка была далеко. А неизвестно, чем пропитанные. Да, да, да, неизвестная, говорю. Ну, и неизвестно, кем потроганные. Да, и кем трогано, может, говорят, писали как или ну, я не знаю, но ну, я выражение это тоже. Ну, это и вот началось, там начали это писать, будет, будет, да, но ну, я же тоже с этого карман Начала опять тоже, там в карман, говорю, на основании чего что я не обязана, рекомендатель... а рекомендательный характер, говорю, носит. Ну, в общем, это самое, вот так вот я полицию вызываю, вызывала полицию, люди ждали, ждали, когда я вызвала. Ты вызвала? Они вызвали. Они вызвали. Они, говорят, вызов поступил 12.40. Ну, вот это самое, вызвали полицию, это самое. Я говорю, вы мне верните деньги, ну, чтобы я вышла, люди возмущаются, что на работу, там, деньги ну, туда-сюда, да. Ну, ясно, ясно. Вот. Короче, я так понял, они мне показали, тебе выписали повестку, да, какую-то? Ну, они извещение mm -hmm. какое-то выписали, mm -hmm. да. Я говорю, ну, кто я, что я говорю, ну, Зой Вагнут. А, они протокол составляли какой-нибудь? Ничего, не, она объяснительно написала, вот они мне извещение вручить, чтобы я пришла. А, Начали меня спрашивать, ну, я вам сказала, что меня Зульвановна зовут, а, фамилия, я говорю, 51-я статья, пока необходимость нет. Mm -hmm. Вот, где я живу, говорю, мой адрес не дома не улица, Советский Союз, Потом, а, самое, а, где прожив... а, где проживаю, а, и это самое, что они меня еще спросили. Ну, короче, вот и сказали, ну все, до свидания, подписывайтесь, я говорю, ничего не надо. Первая статья. А, ты сослалась? Ну, вот раз спросили? Я говорю, бессмертная. Бессмертные. Ты на не поняли, что там не с кем разговаривать. На 51-й, да, сослалась? Ну да. Короче, вот такая вот все-таки встряла. думаю, когда же это случится? А, кстати, они в машине сидели сами без масок. Ну понятно. На видео попали. Ну да, они в масках были. Нет, это в автобусе в масках. А в машину сели, в маски сняли. Я говорю, у вас есть, где-то отъездили на вашей маске? Хочу подробнее остановиться на том сертификате, который выдали зуи когда она попросила вот на ту самую салфетку, которую сказали, что это якобы медицинская маска. Читаем внимательно. Это никакая не медицинская маска, это салфетки одноразовые, индивидуальные, барьерные, якобы. В общем, выглядят они в таком виде. Их нужно сложить 2 три слоя самостоятельно, потом согнуть пополам и пополам, Шикарная формулировка. Прикладывайте вот эту вот самую выкройку, вот которую вот ее надо вырезать, приложить вот к этим квадратикам, сложенным пополам и пополам. Вырезать закругление вырезать прорези для ушей и готово. Вот она ваша. Непонятно, что салфетка одноразовая. Они утверждали, что это сертификат на данную продукцию. Читаем внимательно. Не подлежит обязательной сертификации. То есть это буквально материал, а не изделие. А также не подлежит декларированию, то есть свободный воз. Также я почитал вот этот ТУ, это технические условия на производство. Что это такое вообще? И нашел некое экспертное заключение, которое исследует изделия под вот этому самому ТУ. Читаем внимательно, что здесь написано. изделие из нетканного материала. Коврики, салфетки, протирочные. Скатерти, полотенца подстилки. То есть вот предлагает подстилку себе на лицо надеть. И, и коврик. Накидки, чехлы, протирочные изделия про прочее, простыни, э воротники, э маски непонятно какие, халаты, кимоно и пеньюары. Что такое пеньюары? А вот это пеньюары. Пожалуйста, одевайте себе на лицо. Шапочки, тапочки, тапочки на лицо. Оденьте, пожалуйста фартуки, перчатки, костюмы, комбинезоны, тряпки. Пеленки и все. Вот, кстати, по поводу написанной на, на как она, что говорила Зоя. Вот пеленки написано конкретно. Пеленки изготавливают из данных материалов. Все согласно ТУ. Еще раз смотрим. Здесь ТУ и здесь ТУ. Не подлежит обязательной сертификации. Не знаю, как вам, а я смеялся долго. Ну, короче, ну я ему там лекцию доверенно, устроил. Доверенности нету значит, это постановление никаких нету они, ну, типа в компьютере, я говорю, на заборе там. я говорю, вообще, мало ли что, где-то еще написано. Они говорю, вы обязаны меня ознакомить. Говорю, я пенсионер, говорю, свежее чем от то Ну, короче, я от них встала на свою ходу, требовала. Предоставь им на основании, а им это нечем. Наверенности нету, указов постановлений нету. Они не подписаны, наверняка об этом уже все знают. предъявить-то нечего. Я говорю, на основании чего я должна подписывать? Вот как будет основание закона, я сразу все это Пришу, приду, прибегу, говорю, это все сделаю. И маску даже не И Вот, наверное, во сколько там зафиксировал. да? Получается, два часа автобус стоял и не обслуживал клиента, Ну, получается, ну не два, меньше может быть, да? А сейчас сколько времени? Сейчас два с чем-то. А, уже два с чем-то? Два тридцать. Ну, наверное, где-то до 12 я выехал. Ну да, два часа. Представляешь, попробовать нужно вообще обострение я говорю, это секта, говорю, про докторов какая-то масочников, я говорю, что это надо, мне заботиться, говорю, больные дома сидят, а если вы боитесь, говорю, сидите дома, увольняйтесь. А я МЧС вызывала же, вызывала МЧС, говорю, мне не выдали, там создали чрезвычайная ситуация в автобусе создалась, говорю, а -а -а. ничего страна. они не приехали. Но я ему фамилию не говорила, только сказала Зоя, там они писали, ну естественно, они приехали, они же все уже созвонились там все это самое, поняли, mm. что то не, им нечем. Я говорю, чрезвычайная ситуация, говорю, в автобусе создалась, говорю, противогазов нету, респираторов нету, говорю, обязаны обеспечить, 417-е да. постановление, да, да, говорю, да. народ эвакуировать надо, всех а на лес автобуса... а, а еще 361 по-моему, приказ президента или постановление, что такое, не помню. Там написано, где исключены ношения масок. Ну, понятно. Ну, этого достаточно. Я говорю, предоставьте. чрезвычайная ситуация. Ну, они тебе предоставили. Вот, вот это, вот это да. похоже на респиратор? Да. А на противогаз? По-моему, не очень. похоже. Ну, в общем, вот такие вот дела у нас. Ясно. Короче, рюкала все-таки, засветилась. не хотела. Как не? Уже так надпела. Уже что-то ну ладно, что, поздравляю с освобождением. Ну, что это самое? Ты домой или ну, понятно, собралась в больницу, уезжаю, после 20-го, видишь, как Ну поеду, ты на остановку идешь? А, нет, я на машине ты меня на машине? привезли. А, в какую сторону? Я в сторону где-то 25-й. Я, а, я, я, я, я довезти? Ну, если вы там поедете, если нет, так я на автобусе поеду. Поехали? что, ну, бабушку без маски не довести? Вдруг тебя опять в автобусе штрафанут. Прошу вас, мадам. Я там как на них насела, наехала. Короче, записи я не знаю, я тебе скину потом, Антон. Я не знаю, что-то у меня там Включилось, Конечно, глючилось. Ну, что-то что получилось, что-то не получилось. Ну, что получилось, хоть так кадры какие-то накидаешь. Пусть, там, норма, пусть Надо это, довести куда-нибудь. А там э, на энергетика, вот поликлиника там. Ну, я удивился, что они сразу не уехали. Я думал, они сейчас это услышат, как журналист, сразу уехал. Не, не успели. Ну, они, видимо, все равно слышали. Может, они тебя и ждали, может быть, знаешь. Я-то так, Татьяна говорит, я же слушаю, чтобы владели информацией, чтобы все это чтобы не успели да, сказать, да, да. чтобы на слух узнали. Мы думали, тебя сейчас это наверняка увезут в отдел полиции. А почему не в отдел полиции не доставили? Но они хотели, они видят, что им открыть-то нечем. Ребята-то тоже понимают же, что они не Ну как понимают. он обычно показывает много же роликов, женщин там без разницы, бабушек, скручивает на пол, Да, кладут. Я знаю, да они уже тут, потому что их выдали, понимаешь? Видишь? В смысле? А, научили? А вот мы... В смысле, научили, как общаться? Ну да, уже сургут, так как говорится, на этом уже на масках я там тоже это, в Анапе, я ж в Анапе сейчас там, это тоже там с масками, я то обслуживают, то не обслуживают, я им тоже мозги причащаю. Они мне там начали запрещать, говорят, и я по гражданскому кодексу вам запрещаю это выкладывать мое изображение. А -а, ну запрещать да, он да, дома да. будет у себя. Ну, вот я ему тоже говорю, деятельность полиции открытая и публичная. Ну, пусть теперь ей почешут, а то полицию. Ну, я считаю, у них все развалится, потому что протоколы у тебя... А ничего, они мне ничего, кто я, ни фамилия, ничего не знают. Чё, не а, а, а они повестку на кого выписали? Так они мне ничего не дали, я ничего не расписалась, ничего не взяла Я говорю, я у них документ требую, как вы мне дадите документ, постановление на основании чего вы мне это извещение вручаете, mm -hmm. за что Тогда я сразу прибегу, возьму, распишу и все сделаем. Они же мне им крыть-то нечего, у них нет. Они как... мне телефон суют, интернет, типа вот постановление, я говорю, так ну что там, мне, мне зачем, там где-то в какой-то коробке вы мне что-то пихаете. Говорю, вы мне дайте, мне... вы должны меня просветить, вы, говорю, служите народу. Да, обязаны. Бабушки, пожалуйста, на основании, я только за, да, я послушный гражданин, побегу сейчас со всеми, сама вперед вас, что там, если это где-то, что-то. я-то знаю, что мне чего. Губернатор, я говорю, ну, говорю комаров, говорю, говорю, как женщину я уважаю, говорю, как губернатора я ее не знаю, говорю, кто такое губерния, где она там, что. Я говорю, Тюменская область, знаю губернию, не знаю, что там она, какой губернатор. Понятия не имею. Ну они, получается, ты им не паспорт, ничего не показал? Да, боже упасти, конечно. А? Так а как они протокол составят? Тем более. Они объяснительную с нее взяли, объяснение. С кого? А, с кондуктора. С кондуктора, да. А, -а, -а. а я там а -а -а -а. еще возбухала. Это ладно, а -а -а. ты опоздала на это на протезирование. А представь, сколько народу ждет на остановке 45-й. Да, -а -а. Два людей часа. Выгнали, да. Людей выгнали, говорю, с автобуса. Собрали деньги, выгнали с автобуса людей. Физическую силу к тебе применяли? Нет, больше посеничку. Ну, все нормально, а -а -а -а. по-человечески общаться. Все по-человечески, никаких это самое ну и со мной не нормально общаться по ну, нормальному нормальные ребята хорошие ну, это, ну правда без они грубости всяких ну правда они были без значков нагрудных и без масок все в машине сидели ну, это... А -а -а. Это да это же маски закон это для них ну да гослужащих да, да. Они для нас ладно давайте давай, благодарствую давай, давай.